Всем привет, друзья. Сейчас у меня подруга Танюшка позвонила. Как всегда, опять Танюша моя. Сегодня рынок говорит. Что сидишь дома? Давай иди, говорит, и герани очень много привезли. Я побежала сразу, сломя голову, разные видности. Говорит, хочу показать сейчас, какая герань. Я просто их по ним балдею. Это у нас плющевидная, такая сиреневая. Очень красиво. Смотрите, сколько деток. Они все цвету будут. И я пересаживать пока не буду. Мы с Танькой поговорили. Лучше, говорит, не пересаживай. Я тоже думаю, вот такого же мнения не буду пересаживать. А то вдруг болеть начнут. Лучше пускай отцветают. Потом буду пересаживать большие горшочки. Ну, как большие. Мне намного больше. Так, вот герань. Как, какой окрас красивый. Такой яркий очень красиво. То же самое, здесь много есть деточек. Можно будет их пересаживать. Вот. Розовитная. Розовитная. Моя мечта. Танька говорит, что ты говорит, будешь выписывать? Оно там дороже мне выйдет, во-первых. Во-вторых, они пришлют мне такие маленькие деточки. Вот здесь такие здоровые кусты. И цена намного дешевле, чем в интернете. Это тюльпана видно такой красный, бордовый цвет. Очень красивый. Не бордовый, а красный. Так, вот еще розовитная розочка. Розовый цвет. Красивый, но он чуть поменьше. Но здесь уже есть деточка. Тоже уже выходит. Вот я их буду размножать. И самая последняя. та там Очень красивая. Гвоздичная. Типа гвоздики. Такой лососевый цвет. А, приятный. Вот. Набрала на сколько, На 4? 6, 6 штук. 6, 6 штучек. Купила. На полторы тысячи вышло у меня. Вот. Ну что, друзья вам понравилось, напишите комментарии, что именно, я какой цвет вам понравился, какой цветок, я их наверное поставлю на балкон, на балконе они себя прекрасно чувствуют и пускай они там растут на окно, а потом занесу, пускай на балконе, на свежем воздухе они постоят у меня там сейчас я покажу, что я купила детям сладости давай амина мама, подвинет это все Так, еще на рынке набрала а, детишкам сладости, вот это, как жвачки, сейчас маму вытащит, ладно, они такие ледненькие, лёг вот вафельки такие, типа кексиков, и ну, там со сгущеночкой, последние взяли, мы с Таниской все последнее почти забрали. Вот эти кексы я последние взяла, продавчицу очень хорошая, она все время советует такое-такую брать. Вот это ассорти, разные конфеты. На 300 рублей набрала ассорти. Чаем пищным. Э -э Пакетик был вот такой. Мы с Анюшкой разделили, последние тоже забрали. Я их люблю чаем грызть. Почему-то мне они Тухмению напоминают. Так, вот это детям. То есть мы всем будем это нести. Виноград взяла. Дамские пальчики очень вкусные. Я попробовала. Они без портачек. Сейчас мама еще вытащит. И фрукты набрала. Фрукты мы любим. Здесь нефтарин. Ой, очень.. Ой, какие вкусные. Обалденные. Полный пакет набрала. Да, яблоки. Да, яблоки. Да. Да ты ч? Сейчас промою, и мама даст тебе, ладно? Так, ну вот. Вот мои покупки на сегодня на рынке. Как вы видите. Это нам... Э, я в видео сказала, что у меня Танюшка там дала вещи. Вот. А, а Мине это очень понравилось. Она одела прям эту жилеточку и ходит как звезда. звезда моя. Звезда моя, звездочка моя. Ей очень понравилось и покажу корточку. И надо после этого мне купить понюшки обязательно. Коробку конфет, потому что она все время вещи дает моим детям. Коробка конфет. Вот. надо конфетку. Да. Давайте этот, этот кексик там очень вкусный будешь? А, а, а. Ты хочешь кексик? Это. Давай это. Да. Давай. это и это будешь. хочешь попробовать, да? да. Давай. Так всегда мне Танька помогла. На рынке мы с ней вместе ходили. Помогала мне подсать. Шесть пакетов все вышло, все вместе. В каждом пакетике по два цветочка. Еще этот дам. Слушай. мой Галяй. Галяй сейчас помою. Ладно? Он грязный. А, матушку, матушку, ходить надо. Ну вот, друзья, все, буду сейчас кормить детей и поставлю цветы, мои любимые цветы. Пока, пока, да. пока, пока. пока. Да, да. Это пока утро и будет продолжение сегодня влога. Да. Всем привет, друзья! У нас прошли сильные дожди. А на улице кошмар, все сыро, все заросло у меня, и картошку даже не видно, жестко заросло. Траву как будто посеяли, зелень. Сейчас подоела козу, собираюсь теплицы поработать, надо будет огурцы подвязать, помидоры подрезать. Очень жарко, очень жарко на улице. Сегодня до 30 градусов будет, говорит. И вот надо будет с тяпочкой пройти, если успею. Андрей будет сейчас поросенку варить. Ну, то есть птица. Мы с Аминой пришли и Даринку принесли. Генара еще спят. Мальчишки спят, девчонки спят. Самых маленьких забрали. <coughs> вот. Насчет Боньки нашей. Боню у нас видели, как мы кололи ее уколами, все, да, на УЗИ отправили в город. Я говорю, никакого УЗИ у меня, говорю, столько денег нет, я не смогу. И я и сама назначила антибиотики. Антибиотики попоили Четыре дня. У нас Боня встала на ноги, слава Богу, все, ожила, дышать нормально начала. Дыхание формировалось и козье молоко Андрей все время поил. Сейчас теперь подходит, сама кушает, твердую пищу начала кушать. Ну, слава Богу, мы ее подлечили. Аж это приятно так на душе стало, то, что смогли ее вытянуть. Андрей с Бяшей воюет, как всегда. Подвес, подвес. Бяшка на него вечно прыгает. Короче, травы, ужас. Вот сейчас я буду убирать все. Поработать надо. Аминка спит, Аминка бегает. Амина, ну? скажи, скажи нашим подписчикам привет. Нет. Сюда глянь. Почему? Сюда. Давай, кукука Скажи привет Привет, привет. Левушок раскрыла Чтобы сохла там Там сырость такая стоит Гуси вышли Гуляют а Андрей поднимается Ну все, пойду работать Работы немерено. забило после дождя все забило конкретно забило. короче начала делать в теплице галоши галоши сняла босиком бегаю по огороду шастаю половина сделала половина какой одну полосу половину только сделала не могу жара здесь невыносимая Голова кружится. Тяжело. Кислорода мало. Галуш сняла, легче стало. Вот теперь капусту оторвал Ташу. Все забило, Дождем. И она сейчас пойдет у меня хорошо. рост. Короче, там везде по чуть, чуть делаю. Все равно сделаю. Но пока очень жарко. Вечером можно будет залезть сюда в теплицу. Да еще бегу, а Минка вон. Ай, Даринка просыпается. Все, бегают доринки туда-сюда. Она проснулась у нас, да, красотка мамина. Сошу, ну, сунем, шо -шо давай, шошу, мы сунем. Угу. Вот так и работаем Пять минут в огороде Потом к ней Андрей кашу варит Этот надо будет все мне Сегодня окучить Не знаю, дай бог успеть бы Сделать